Здравствуйте! Сегодня второй день, как нет дождей. До этого целую неделю, почти каждый день шли дожди. Конечно, на сохранение ягоды это очень повлияло. До дождей я сделал профилактическую обработку виноградных кустов защиты от гнили. Это обработка винограда пищевой содой. 190 грамм соды пищевой на 16 литров воды. Гнили такое я не замечал, конечно, но растрескание она была. В основном не пошло на ягодах донские зори. Вот это донские зори. И наблюдаем, где осы садятся, там есть растрескивание. Вот наблюдаем. Оса здесь сидит. Вот оса. И видим, ягода треснута маленькой. Оса сильно на целую ягоду не садится. Она садится на треснутые ягоды и с нее пьет сок. Это хорошо обнаруживать, где есть треснутые ягоды. Поэтому в этом году я никаких ловушек от ос, ничего такого не делал. Заметьте, что осы в основном садятся на ягоды, где есть трещина. И продолжаем дальше вести наблюдение, как выглядят ягоды на этот период времени, после дождя. Конечно, дожди прошли, но ягоды начинают еще трескаться, потому что корни набрали много влаги, и сейчас эта влага передается, соответственно, на ягоды винограда. Нигде ягоды не потрескались на киши талисман, ягода крупная. Трещин я не замечал на этом сорте винограда. Хорошо он переносит себе. Ягод сорта Лори тоже хорошо перенесла. Это дождь. Растрескивания такого не наблюдалось. Ягода набирает уже янтарный цвет. Сахаристость еще полностью не набрата, но вкус приятный уже. Вот такой небольшой обзор на моем винограднике и какие меры необходимо предпринять в этот период времени. Это рассматриваем грозы винограда и своевременно удаляем треснутые ягоды или загнившие. Треснутые ягоды хорошо обнаруживают осы. Вот видим, осы здесь кружатся, на целую ягоду садятся, но они ее не трогают. Вот, вот видим, тут тоже оса осел на эту ягоду. Давайте мы глянем, треснута она или нет. Давай Аса улети. Да, вот ягода треснута, как наблюдаем. И Аса с нее пьет сок. С целые ягоды. Аса сильно не пьет сок. Вот здесь тоже видим треснуто. И своевременно их просто удаляем. Ну вот и все. Делимся своими впечатлениями, какие сорта винограда на вашем винограднике благополучно перенесли эти дождливые дни. А какие нет. С вами был канал ⁇ Делаем Сами 36 ⁇ Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.